До окончания операции в CSGO осталось всего две с половиной недели, на фоне чего разработчикам придется потихоньку выводить себя из анабиоза и готовить новый контент на будущее. Сегодня я расскажу, что спалилось в последнем обновлении и что стоит ожидать в будущем. Но перед началом... Спонсор этого ролика ксго эксперт, торговая площадка на которой покупаются и продаются скины напрямую между пользователями с комиссией всего в 5%. Все трейды совершаются исключительно между двумя юзерами, а проверка подлинности обмена проходит через расширение в браузере или отдельный клиент. Все что вам остается сделать, это подтвердить сделку на своем телефоне, также можно добавить маф-файл в клиент и он сам будет принимать за вас все обмены. Моментальное пополнение и вывод на самые популярные платежные системы. CSGO. Эксперт. Ссылка в описании. 23 февраля в версии CSGO для разработчиков второй раз за всю историю игры было замечено одновременно 5 человек. Когда это произошло впервые, в CSGO вышла капсула с наклейками и был добавлен бонус для проигрывающей стороны в матчмейкинге. С 23 числа ничего особо крупного не вышло, на основе чего можно сделать вывод, что разработчики тестируют контент для будущего. В обновлении от 26 февраля в серверном DLL файле появилась строчка primary reserve ama max alt, сама по себе это строчка не новая и существовала в клиентском DLL файле как минимум с 2017 года, однако ее появление в серверном файле говорит о том, что вероятно разработчики стали что-то химичить с каким-то новым оружием, и прежде чем понять что это за оружие может быть, давайте разберемся, что эта строчка из себя представляет. В качестве примера возьмем блок с настройками револьвера в конфигурационном файле items game. Параметр Primary Reserve Ammo Max песна цифра 8, что в свою очередь является количеством запасных патронов. Приписка Alt в конце обычно обозначает альтернативное значение, которое берется вместо основного при соблюдении определенных условий. У того же револьвера два вида стрельбы. Основной и альтернативный. И для альтернативного... Блять! И для альтернативного, основные параметры разброса не очень-то и подходят, в связи с чем необходимо продублировать параметр inecrocy stand и добавить к нему приписку alt, умножив изначальное значение в 6. Раз. Таким образом, у основного и альтернативного выстрела в револьвере значения берутся из двух разных параметров. Херня, которая появилась 26 февраля, на данный момент не прописана ни в одном из предметов. И по сути означает, что у какого-то оружия может быть альтернативный запас запасных патронов. То есть при соблюдении определенных условий, будь то нажатие какой-либо кнопки или события в игре, тип амуниции, используемый на этом оружии, должен переключаться. Единственный предмет, который ранее полился в коде и обладает схожей механикой, это компаунд Bow, или же составной лук с различными видами насадок на стрелы. Компаунд Bow, или же составной тактический лук и стрелы. На данный момент известно несколько механик. Первая, это сила выстрела, регулируется время нажатия на клавишу. Вторая, это возможность стрельбы с стрелами разного типа, различаются они наконечниками с различными гранатами. Единственная граната, которую нельзя прицепить, это дикой. Аналог подобного лука уже появлялся в Team Fortress 2. Важно подметить, что этот лук спалился в той же обнове от 31 мая 2016 года, в которой также спалилось огромное количество вещей, которые постепенно добавляют в игру по сей день. В их числе опасная зона, скины на персонажей, кулаки, экзокостюмы, бричарджи, насмешки и многое-многое другое. Я крайне сомневаюсь, что разработчики собираются добавлять лук в обычную КС, так что ждем какую-то крупную или не очень обнову для Danger Zone. Кстати о нем. На этой неделе создатели текущей официальной карты Frostbite начали тизить свою новую карту под названием Vineyard. Как вы уже могли догадаться, действие карты происходит на винных полях где-то в Италии. Попробовать сырую версию карты можно прямо сейчас скачав из воркшопа. Однако на этом все не заканчивается. Так как параллельно с этим, Лизард и Якудза, создатели множества официальных карт, занонсили и тут же выложили в открытый доступ полностью готовую карту каунти. На данный момент создается не так уж и много комьюнити-карт для опасной зоны, так что разработчики CSGO будут цепляться за любые качественные варианты. И я на 100% уверен, что как минимум одна, а может быть даже и сразу две карты в итоге попадут в игру. Кэтфуд продолжает показывать и рассказывать про ремейк Тускана. На этот раз двум стримерам дали побегать и детальнее поизучать всю карту самостоятельно, запись на Twitch и отдельный видос суммарно длится около часа и содержит в себе много новых кадров и уйму интересных комментариев от разработчика. В ближайшее время Кэтфуд планирует провести первые полноценные плейтесты, я планирую туда попасть, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Во всех предыдущих операциях было по две кооп миссии, одна в начале, другая в конце. В этой операции заранее неизвестна последняя шестнадцатая неделя, так что скорее всего разработчики что-то припасли напоследок. У появлении второй сюжетной миссии также говорит кусочек кода в скрипте для кооп, отум. Подписывайся на канал, поставь лайк, напиши парочку комментариев и обязательно глянь предыдущее видео, там я также рассказываю про будущее обновление CS GO. Отдельное спасибо Хайори, Сирасуму, Янеке, Локису, Поларби, Кассиару, Строубери, Фениксорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайфтео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Бомж Ченелу. Увидимся!